всем привет на моем канале сегодня я покажу рецепт приготовления коржей для торта наполеон рецепт -то очень простой маргарин сметана мука соотношение маргарины и сметаны один к одному здесь 400 грамм маргарина 400 грамм сметаны и муки у меня уйдет примерно килограмм килограмм 200 для начала необходимо растопить маргарин венчиком просто перемешиваю до однородности и добавляю сюда 400 грамм сметаны. Жирность не имеет вообще значения. Сметана у меня комнатной температуры. Перемешиваю. Вот такая масса получается. Она довольно однородная. Красивая такая, кремовая. Если она такая у вас творожистая, это тоже ничего страшного. Это просто от перепадов температуры. Либо, допустим, сметана прохладная, либо перегрели маргарин. Ничего страшного. И добавляю муку. Я добавила 3 стакана. Это примерно 450 грамм. Перемешиваю. И уже потом буду вмешивать остальную муку. Перемешивать можно с помощью миксера. Но я показываю такой ручной вариант. Без каких-то электроприборов. Добавляю еще 3 стакана. Перемешиваем. Лопаткой замешивать уже довольно сложно, поэтому я выкладываю все на стол. Тесто уже собралось в комок, но оно довольно липкое, поэтому муки не хватает. Я добавлю еще стакан и вымешиваю. Вот такое тесто у меня получилось. То есть оно уже к рукам абсолютно не липнет. Муки тоже достаточно. Муки больше добавлять я не буду, потому что я смотрю по консистенции. Здесь ее довольно хватает. На данный замес у меня ушло 7 стаканов муки. То есть примерно 150-160 грамм. То есть это больше килограмма. Ну, а там смотрите, насколько вы растопили маргарин. И, в принципе, если маргарин сильно растоплен, тогда и муки, конечно, берет себя больше. Сейчас необходимо данное тесто разделить на части, то есть на коржи. Абсолютно примерно, на глаз. Скатать шарики и отправить в холодильник, чтобы тесто немного отлежалось. Холодное оно раскатывается намного проще. Шарики скатала, переложила на поднос и отправляю в холодильник минут на 30. Тесто охладилось. Я беру пергамент и на пергаменте раскатываю очень тонко, примерно 1-2 мм, до того диаметра, который мне необходим. Я буду ориентироваться на диаметр данной формы, круга 23 см, после того, как оно испечется, то есть оно будет меньше примерно на сантиметр. Поэтому я прикладываю к раскатанному коржу, и вот так обвожу круг. Если вы будете просто без украшения делать торт, тогда, в принципе, вот эту часть убирать не нужно. Она поджарится, и потом ее просто в крошку, и крошкой оформить торт. Но я этого делать не, не буду, мне это не нужно, поэтому я убираю лишнее тесто. Оно мне пригодится для следующего коржа. Все, духовка у меня уже разогрета. Примерно 220 градусов. И буду выпекать до готовности, до золотистого цвета. Примерно 7-10 минут. То, что у меня осталось с обрезков, я смешиваю со следующим кружочком, перемешиваю и точно так же раскатываю на пергаменте. У меня получается следующий корж. Точно так же я буду делать все остальные коржи, выпекать. Коржи у меня уже готовы. На все про все я потратила полтора часа, выпекала на двух противнях. Здесь всего 21 корж. Один подгорел, я его сюда не ложила. В итоге получается 20. Коржей диаметром 21 сантиметр. Поэтому учитывайте, когда вы раскатываете на пергаменте, тот момент, что диаметр будет после выпечки меньше. Соответственно и диаметр торта в последующем. Крем я, сюда подходит абсолютно любой, ваш любимый. Я буду здесь собирать торт с кремом из вареной сгущенки, с маслом. Также подходит крем-пломбир. Ссылочку на его приготовление оставлю под видео в описании. Тоже очень вкусно. И, соответственно, когда вы собираете торт, все эти коржи необходимо хорошенько примять и поставить под грузик небольшой, чтобы это все стоялось в холодильнике. Примерно 8 часов. Этого будет достаточно для последующего украшения и оформления торта. Кому рецепт видео понравился, был полезен, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!